Всем привет дорогие друзья, небольшие изменения на бирже EOBIT. Начнем по монетке FUST. Правила те же самые. 0,1% за 20 дайсов по монете и e степ И 40 SMS в этом чате. 1% ко всему этому добавляется еще покупка кроссовок. За 10 долларов. За 50 долларов, неважно, главное их наличие. Цена вот позавчера была по два сатоши, потом резко упала до 1. Никто сюда из бытоводов не активировал чат. Монетка выросла до двух, и сегодня ночью опять. Боты активировались, откуда я узнал, что это боты. Они просто тупо копируют мои сообщения, собеседников. Но ну, их легко заметить. Или пишут всякую дребедень, которую им задали в скриптах. Сейчас фуст 1 цент в дефе, в споте споте, спотовой торговли как правильно я все равно собираю фузды может быть будет все таки памп ну а если нет то в принципе я ничего не теряю только время уделяю на выполнение заданий так по степам изменили правила Теперь каждый месяц нужно будет ремонтировать кроссовки 20% от стоимости. То есть, например, у меня кроссовки за 200 долларов, 40 долларов я отдам каждый месяц на ремонт. Это в районе по такому курсу 7 центов 500 монет. 550 где-то так. То есть, если цена... Ее степ вырастет там, по 10 центов. Мне понадобится меньше ее степ. Я думаю это еще все впереди. У нас есть закрытые уровни 9-10. Со временем откроют. Будут продажи. Рост монеты. Так как после покупки кроссовок средства идут в фонд выкупа. На оплату рефералом и выкупом ее. И конечно. Я покупал в день. Новостей. Когда начали все активно. Скупать кроссовки. То есть приблизительно с 3 числа. Начнутся у всех ремонт кроссовок соответственно выкуп токена ее степ а это уже памп монеты по факту у меня это количество заработанных токенов я их продавал по 14 центов по 12 где-то в районе недели то есть около 150 долларов эта сумма изменена по текущему курсу. А я продавал дороже. Около 150 долларов у меня уже с кроссовок получено. Отдам 40, останется 110. То есть 110 это возврат за мой уровень. И еще 90, чтобы отбить и выйти в прибыль. То есть буквально... К, следующему. к концу следующего месяца я уже начну получать прибыль с четвертого уровня за 200 долларов. Вели это не просто так. Раньше ремонт кроссовок был в токене ее 5% от стоимости кроссовок. Сейчас сделали по этой монете, чтобы ее не только продавали, но еще и покупали для ремонта или держали на балансе для ремонта. Создали спрос. Кто хочет инвестировать в кроссовки, держите USDT на балансе, все один к одному, к доллару, 200 USDT, 200 долларов. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалюты фиата без кис. Ну и также все функции этой биржи доступны без верификации аккаунта. Единственный совет. Подключите 2FA в профиле. Перед сканированием кода 2FA сделайте его скрин. Текстовую часть скопируйте, сохраните в блокноте. Уберите это все в папку, а папку закиньте на флешку или две флешки. Потому что в случае... Потери телефона, поломки телефона. Вы сможете загрузить программу 2FA, отсканировать свой код и продолжить пользоваться биржей. Восстанавливать аккаунт с утраченным 2FA очень заморочено. Проще сказать, что его уже не восстановить, если потеряете свой 2FA код. Поэтому сохраняйте, делайте резервы, записывайте коды, на флешке, убирайте, и тогда все будет нормально. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.